На Украине могли создавать биологическое оружие при поддержке западных стран. Это громкое заявление сейчас подтверждают все больше и больше доказательств. Подробности привели в Министерстве обороны России. В распоряжении нашего ведомства оказались документы украинского Минздрава. В них черным по белому приказ уничтожить все пробирки с возбудителями опасных вирусов. Список прилагается. Экстренное распоряжение было разослано 24 февраля, то есть как только началась военная спецоперация. Проще говоря, киевская власть стремилась спешно заметать следы. Но вот улики остались. Анализ тактов уничтожения показывает проведение работ созаводителей чумы и Сибирская язва и бруцеллеза во Львовской биолаборатории Возбудители дифтерии, сальмонолеза и дизентерии в лабораториях Харькова и Полтая. Вот некоторые из них. Только во Львове было уничтожено 232 емкости с возбудителем леспотспироза, 30 с толеремией, 10 с бруцеллезом, 5 с чумой. Всего более 320 емкостей. Номенклатура и избыточное количество биопатогенов в свидетельствах о работах, проводимых в рамках военно-биологических программ. Эти военно-биологические программы Киев реализовывал под чутким руководством Пентагода. Заказчиком выступало управление Министерства обороны США по снижению военной угрозы, а посредником аффилированная с американским оборонным ведомством компания Black and Witch. На территории Украины действовали более 30 биолабораторий по всей стране от Львова и до Харькова. В основном, конечно, в городах миллионниках, в том числе в самом Киеве, но не только там. И вот все это представляло серьезную угрозу, прежде всего, для местных жителей. В случае утечки там пострадали либо десятки тысяч, если не сотни тысяч людей, человек. А такие утечки были вот еще в 2009 году в Тернополе. Возле такой лаборатории была вспышка геморрагической пневмонии, от которой погибло 450 человек. Так что ничего личного, только бизнес. Все эти лаборатории частные, частные подрядчики Пентагона, но они... У всех сотрудников американских дипломатические паспорта, принцип экстерриториальности, то есть как бы это уже территория не Украины, а Соединенных Штатов Америки, но это примерно как посольство или консульство. Свою работу биолаборатории на Украине активизировали в 2014 году, сразу после Евромайдана и госпереворота. С этого же момента в стране стали фиксировать резкий рост заболеваемости опасными инфекциями. Краснуха, дифтерия, туберкулез. Число заражений кори увеличилось более чем в 100 раз. А Всемирная организация здравоохранения объявила Украину страной с высоким риском вспышки полиомиелита. Как раз в этих лабораториях изучали опасные штаммы и их способность передаваться человеку, а еще собирали генетический материал у людей славянских национальностей, то есть украинцев, русских, белорусов, и отправляли это в США. Впрочем, свои разработки вели также и страны Евросоюза. В 2020-2021 годах Министерство обороны Германии проводило на территории Украины изучение возбудителей Конго-Крымской геморрологической лихорадки, лептоспироза, менингита, хантавируса в рамках реализации украинско-германской инициативы по обеспечению биологической безопасности на внешних границах Евросоюза. Под предлогом испытаний средств лечения и профилактики коронавирусной инфекции из Украины в научно-исследовательский институт имени Уолтера Рида сухопутных войск США вывезено несколько тысяч образцов сыворотки больных, в первую очередь относящихся к славянскому этносу. То есть, как считают эксперты, американцы преследовали вполне конкретную цель – создать вирус с таким генетическим кодом, который бы уничтожал население по этнической принадлежности. Украина в этом смысле как полигон для экспериментов, а ее граждане, впрочем, не только они, как подопытные кролики. Да, возможно, это звучит цинично, но об этом говорят факты. Любопытно при этом, что создание таких лабораторий на территории Соединенных Штатов запрещено законами Соединенных Штатов. И Соединенные Штаты размещают эти лаборатории по всему миру и в основном вокруг границ нашей страны. И многие болезни, которые у нас в стране были, животных, например, свиная чумка, птичий гриб и многое другое, которое, кстати, произошло на границах страны, в Краснодарском крае, на кубане, Кубани. И так далее. Не исключено, что это были э, патогены, которые были завезены из Грузии или из Украины. А с прошлого года Пентагон начал на Украине еще и проект по диагностике и предотвращению заонозных заболеваний в вооруженных силах Украины. Ну а где еще взять молодых здоровых мужчин для биологических опытов? Объем финансирования этой программы составил почти 12 миллионов долларов. Поясню, занозные болезни это те, которые передаются человеку от животных. То есть это и птичий грипп, и малярия, эбола, тот же коронавирус. Российский МИД теперь выдвигает претензии к США по соблюдению конвенции о биологическом оружии. Уже сейчас можно сделать вывод, что в украинских биолабораториях в непосредственной близости от территории России осуществлялась разработка компонентов биологического оружия. Экстренное уничтожение особо опасных патогенов 24 февраля потребовалось для недопущения вскрытия фактов нарушения Украины и США в статье 1 Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия. Данные сведения подтверждают обоснованность неоднократно предъявлявшихся нами претензий в контексте выполнения КБТО в отношении военно-биологической деятельности США и их союзников на постсоветском пространстве. Вот где на постсоветском пространстве уже действуют американские биолаборатории. Это не только, к слову сказать, Украина, еще и соседняя Молдавия, также Грузия, еще страны Средней Азии из числа бывших союзных республик. Азербайджан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, Казахстан. Обеспокоена всем этим не только Москва. Разработки, подобные тем, что ведут на Украине, также осуществляют и вблизи китайских границ. Мы еще раз призываем американскую сторону полностью прояснить свою деятельность по биологической милитаризации внутри страны и за рубежом. Соответствующая деятельность американской стороны на Украине – это лишь верхушка айсберга, так как Министерство обороны США контролирует 336 биолабораторий в 30 государствах по всему миру. Вы не ослышались. 336. Ну, то есть понятно, что экстренное сворачивание военно-биологических разработок на той же Украине еще не означает прекращение всех американских программ. Как считают в российском Минобороны, все необходимое для того, чтобы продолжать опасные проекты, уже вывезено за пределы незалежной. Ну и то, что сейчас обнародовано, это что называется еще цветочки, ягодки впереди Юрий.